Агафонов Иван Агеевич родился 15 июня 1933 года. Работал в Амурском и Усурийском драматическом театре Дальневосточного военного округа. В 1985 году работал в Московском областном театре им А.Н. Островского. В 1985-1991 годах актер Московского театра имени Ермоловой. Трудился преподавателем актерского мастерства. Был известен как отличный художник. Заслуженный артист РСФСР, 22 января 1987 года. Иван Агафонов в кино впервые появился на экране в 1955 году в роли Петра Соколова в популярном в свое время фильме «Солдат Иван Бровкин». С середины 1950-х до конца 1970-х не снимался. С 1977 года вновь стал активно появляться на экране. Исполнил роли в лентах «Гонки без финиша», роль Ефим Степанович Бычников «В зоне особого внимания», роль подполковник милиции, сцены из «Семейной жизни», Андрей «Вкус хлеба», роль Коровин «Не стреляйте в белых лебедей», роль Федор Ипатьевич Бурьянов «Трижды о любви», роль Анисимыч «День командира дивизии», роль Докучаев и другие. В 1984 году сыграл главную роль в криминальном боевике «Один и без оружия». Его герой – авторитет преступного мира Корней. Действие картины происходит в 1927 году в небольшом губернском городке, куда начальником уголовного розыска назначен бывший красный командир Константин Воронцов, Василий Мищенко. В городе появляется матерый рецидивист по кличке Корней. Угроз становится известно место воровского схода, но Корней, предчувствуя засаду, в последний момент меняет место встречи. Воронцов не успевает предупредить своих коллег и идет на Воровской исход один. Заметными стали работы в лентах второй половины 1980-х годов «Тайная прогулка», роль генерал Николай Иванович «Начни сначала», капитан милиции «Стреляющий глуши», роль Муки Кузьмич Жлобин «Тайное путешествие Эмира», Степан «Молодой человек из хорошей семьи», Николай Савельевич Михеев. Последней работой актера на экране стала небольшая роль в историческом сериале «Гибель империи». Умер в Москве 4 сентября 2005 года. Похоронен на Митинском кладбище, 167 участок.